Ничего я, я не понимаю, трогаю, ну, что я ты? Еще. Чик -чик. Да не надо не Все. У меня сильнее. У меня опущено, максимально улучшенное. А у мне... меня. Э, ты да что у меня вооружение? А это что, а это что это у тебя, Рома? Как называется? Это мяу-мяу оружие. Мяу-мяу оружие? Да. да. А улучшенное. это А это рак, который может делать зло. А у тебя то ли что? У меня два, смотри, А у меня там У него пушки максимально улучшены. И ракеты у него есть. ничего себе, у тебя какой конструктор. еще вот здесь броня. У меня У меня три... У меня пушки улучшены на и ракета Понятно. А из этого ничего не строите, вот из этого конструктора. Вот это, это. пластмассовый. Да, да, да, молодой, это мой. помощник. Титановый. Смотри, титановый помощник. Движемся с речки. Сегодня 9 августа 16 -го года. Вот пошли длинной дорогой, длинно в рот короткой, через Висячий мост. Около лесотехникума. Впереди фигурирует Саша в гипсе и Лена в красном. А еще там дальше впереди три шпунтика наших. День сегодня прошел у нас немножечко на нервах, потому что мне надо было и на фитнес сходить, и по работе, по агитации поработать. Ой, кто-то там прыгнул прямо с моста. Купаются парни вон. А тут раньше вот в этих заводях выдры водились. Выдры. А, что-то обмелело вот здесь, вон что какие зайти. Зеленые острова выросли. Не было такого. Не было тут такого. Давно и в этом районе не было. Чё, Саша, занырнуть хочешь тоже? Давай, видишь, угланы плавают. Прям с моста прыгают. Ой, страшно смотреть. Вот что как. Кто-то прыгнул. Я даже боюсь близко к краю-то подходить. Про это проходить боюсь. Да это На улице жарко. Таких деньков-то в августе давно мы не наблюдали, да, Тлена? <с verify> а смотри, трава как выросла. И речка так обмелела, да? да конечно, обмелел. Что от жары и обмелела. Смотри, все водоросли на наружу. Вон там кучка пловцов в полосатых купальниках, гребут. Парни где-то убежали у нас далеко вперед. Сейчас приблизимся на Пьяврскую улицу, где раньше мы жили, поживали. Голоднючие, если речки идут, ничего не взяла покушать. Зашли тут возле лесотехникума в магазинчик. По два коржика, по три пирожка, как нарувнули. И включили третью скорость и шли вон вперед. Не знаю, пью даже. отремонтировали мост. Хорошо выглядит. Раньше был похуже, а я. Тут даже для колясок приделали. Ах, вот вот где все, да? А я думала, вы уж туда свистанули далеко вперед. Это в Ахрушево идут. Некоторые Некоторые в гипсе уже что-то ходят. В самом расцвете сел. Ну. Смотрю. Вот, смотри. Угу. Не работает? Угу. Ух ты. И заработала, да? Вот это да. Класс. Молодцы. С пользой проводите время. До своих мозгов. Я рада. А вот кое-кто, кое-кто с нашего двора, вот такое вот объявление о соблюдении закона тишины взял и порвал. Кое-кто. Посмотрите, пожалуйста. Думаю, я не думаю, что это Никита, это кто-то другой. Не я. Сейчас я буду новую весить. я. Я сделала таких 100 ксерокопий. Поэтому кое-кто, будьте добры, больше не нарушайте порядок и тишину в нашем доме. Потому что мое копыто не дрогнет. Я буду бороться с этим до конца, пока все не будут воспитанные люди. Понятно вам? Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с Ванюшкой сидим во дворе дома номер 7. Это наши соседи. На одной же улице живем. Но этот дом, в отличие от нашего, выглядит совершенно прекрасно. Дворик такой, ухоженный. Цветы растут. Я сейчас заш... ходила по первому подъезду с целью агитации за одного из депутатов законодательное собрание Пермского края. Подъезды широкущие. Квартиры сделаны секциями. Чистота, а на верхнем этаже целый сад. Я сфотки сделала. То есть там цветы растут. Поставлены цветы высокущие. Вот. И теперь я хочу поговорить с человеком старшим по дому. Как они добились такой красоты? Здравствуйте. Вы не вы старшая по дому? А во втором подъезде живет да. она, да? Как зовут? Не скажете? Да, да. Галина. Давайте Очень красивая. Дом... Для начала, как вас зовут? Гости, ага. Вы из река приехали? Из Эжевска. Из Эжевска. А в каком году вы тут были? Давненько. И как раз в то время еще, наверное, бани не было солдат. И Они ходили и спор, туда, да, по, по, по городу, и с песнями по, по городу ночам, шли. Идет солдат по городу. И днем ходили, я видела не один раз. Наше Нет? Только по ночам, час ночи Да. И вы здесь служили жили военном городке, да? А учебка-то же ракетные были войска. Да. Если вы поедете туда до. До конца, где КПП, там эта вывеска с ракетными войсками до сих пор сохранилась. Вот сама Стелла. А это-то не КПП, да, получается? Это запасной выход. Какой-то был запасной. То есть там тоже можно заехать будет не Да, да. Вы можете вот так проехать и направо, там КПП главное было. И здание сохранилось, и вход, и спро... слева вот Это, это где мне повернуть налево надо будет? Да вот, где красная машинка едет, видите? Угу, угу, угу. И вот тут вы повернете сторону, и там въезд. Как раз центральный въезд, и он упирался в большой памятник. Центральный вход был. Но я больше Не... там внутри находился, чем с а, -а, а, и этот памятник, он зарос деревьями, но он стоит живой. Так что вы можете туда проехать, отсюда заедете. Оттуда через. Но сказать. дорога там, конечно, разбитая вся, но вспомните. А на плац отсюда я заеду тоже? Да. Посюда? Да. Если вы повернете на первый поворот направо, спуститесь вниз, но он за кустами немножко. Ну... А плац-то он сразу от входа-то, рядышком. От того а входа. Нравится. Заедете вот. в центральный вход и сразу направо, и тут плац налево будет. И образ, как раз там учебка. А какого-то их сослуживцев нету в этой части? Не знаю, в одноклассниках. Я что-то в одноклассниках искал. <как> на... Воинская Я часть, номер. Номер воинской, а -а -а. номер воинской части. Ага. Номер воинской части А Номер части, номер подразделения. Да? Все. Своих нету. Ну, тут женщина одна приходила. Она была... Э, жена офицера, и они жили в офицерской столовой, общаге. В офицерском общежитии. Да, в гостинице была офицерская. Да-да-да, вот сейчас мы в ней живем. Да-да-да, вот она тут недалеко. Она под, под жилье отдана. Вот. И там учебка под жилье. Хороший дом сделали. А которая смотрит на железную дорогу, она заброшенная. Спасибо. Чё Пожалуйста. Да ничего, не надо Нет, абсолютно. Да, нам... Сняли ли меня? Я вас сняла, все. Спасибо. Теперь выставлю на YouTube и буду говорить, что наш военный городок привлекает хороших людей. Спасибо большое, до свидания. И вам до свидания. До свидания. Всего доброго. Ну читай помедленнее, ничего страшного, читай. Я не стала Жил был на берегу лесной реки пирожец. Парень молодец. Он сам читает, читает. Ложки, чашки, да блюдо то еще Заго, заготовим за лето товару, а, а, по, о, а по осени на макарий на, на ярмарку раз продажу совет да сначала наготовят, потом продавать пойдут. Ну что, пойду я сейчас окунусь прямо в сланцах, где наши дети вообще не вижу. Йогурт вижу. А детей не вижу, солнце светит ярко. Где же они? Вижу, вижу, вижу, не вижу. А, вижу. А где Рома-то? Рома тоже, вот и вроде Рома. Плавают попа. Плаваю, сейчас я. А нет, я в этих пойду. Там сплавляются люди. Там вот не сплавляются ники. Вода теплая. А. Я иду в Сланцах. Там камечки попали между ногой и сланцем. И толку, что я в сланцы зашла? Никакого. Там сплавляются люди, плывут на матрасах. Матрас какой-то странненький. Наверное, не матрас, а диван надувной. Целая толпа народу на нем лежит. Такие грибут руками все. Трое, четверо, нет, трое. девочке девочки. -три. Странный матрас какой-то двухэтажный. Так, а мои дети где? Вообще не вижу детей моих. Вон они где. Хорошо, на пляже народу, как на море. Молодой вот, человек одел белую рубашку. Красивый такой. Мост Солунский. Сейчас оттуда прыгали дети какие-то. Прямо воду. Девинки попались.